Знакомьтесь, это Александр. Ему 33 года и он бизнесмен. Сегодня Александр купил новый автомобиль. Как и любой настоящий мужчина, Александр построил дом, посадил дерево, у него есть семья. Александр понимает, заправка автомобиля некачественным бензином может привести к многочисленным проблемам. Таким как уменьшение срока службы двигателя, увеличение расхода топлива и нанесение вреда окружающей среде. Александр изучил все предложения и понял, что его потребностям отвечает топливо «Эко» от компании «Татнефтепродукт». Активатор горения в топливе «Эко» позволяет сэкономить 6% топлива. Инновационная присадка, входящая в топливо «Эко», помогает очистить камеру сгорания, увеличивая срок службы двигателя. Благодаря более полному сгоранию топливо ЭКО помогает повысить мощность автомобиля и улучшить экологические показатели. Ощутить все преимущества топлива ЭКО на своем автомобиле можно уже с первого бака. При участии в программе «Друг компании» покупка топлива ЭКО дает реальную экономию до 11%. Александр принял решение в пользу заботы о своем автомобиле и окружающей среде. Топливо ЭКО от ТАП «Нефтепродукт». Сделай и ты, Правильный выбор